Что двигает человеком? Энергия. Вдохновение. Искренность. Драйв. Жажда жизни. Они говорят на разных языках. Они живут в разных странах. Что их объединяет? Идея. Меняющая мир. А вы готовы изменить мир? С 29 по 31 октября. Турция. Анталия, а далее Элит Лара. Бронзовый форум комьюнити Easy Business. Для участников рангом бронз и выше. Вас ждут презентация нового проекта. Погружение в концерт. Выступление основателей и топ-спикеров комьюнити. Анатолий Илле, Владимир Шайрман, Сергей Тишко, Алексей Бессонов, Татьяна Войтович. Светлана Белорус, а также специально приглашенный гость Алексей Талай. Узнайте то, о чем молчат онлайн. Обменяйтесь опытом и расскажите о своем. Всего 600 мест. Присоединяйтесь к успеху сегодня.